Словами, я подошёл к тебе, я пройду глаза Винюйся лучше не верю никогда Ты так красива, пошли на мои глаза Улыбка заступила меня, я стал гнел. Не знаю, что сказать, тихо, типа на уху пошептал тебе Ты моя милая, самая красивая